Делаю сайт заказчику. Применяю самые передовые технологии бэп-разработки. Тщательно отлаживаю код. Звоню заказчику. Алла, ваш сайт готов. Заказчик смотрит сайт. Я в этот момент.